магазин компьютерных игр заказака.ком низкие цены, хорошие скидки, ежедневная раздача игр на хиты и новинки испытайте удачу и получите вкусную игру ссылка в описании всем привет и мы конечно снова продолжаем играть на agro play ой как подлакивает ужас но что поделать пускай пока будет так сегодня я играю не один а с Сергеем? Понятно, не хочет говорить, ладно. Ну, вы его, в принципе, во время игры вряд ли будете слышать. Не, ну я сейчас что-то разберусь, подождите. А, короче, ну меня уже забрали... Меня забрала скорая, так что будем... Ой, блин. Ну, ладно, мне дали ре... лекарство, будем... Входи, давай. Извини, извини, но надо идти, блин, упал. А сейчас я, короче, встречусь с Сергеем и уже будем там определяться, что нам делать. Да, блин, куда ты ходишь постоянно? Я уже Хочу тебя огорчить, но там работа будет только с второго уровня. Дальше. Да, те не халявные, ур... не халявные сервера, к ты привык. Ну и, короче, мы тут будем заниматься уже полнейшей фигней, будем выживать, как бы говоря. Ну и, можно сказать, забрали мои 200 баксов. Я бегу к Мэри. Потому что кое-какой идиотина. Убежал оттуда. Ну, короче, я Ну, я хочу вам сказать... вот он, он, наш бомж. Стоять! ям бы я иду ну и вот он наш бомж можно сказать так что сейчас его пойдем уже нарабатывать нормальные нормальные деньги ему и это естественно завод. так что пошли пошли ловить такси до завода до завода или грузчиков Так что те выбирать но у меня подлагивает. Я, короче, как мог, э, все сделал, но и, и получается так, что ничего у меня не выходит. Только лишь полная такая фигня. Стоем бы Давай садись быстро. база таксистов. Пошел нафиг. Куда? Пиши тоже завод. Вот. Нормально. База таксистов. Ну и пошел ты. Короче, мы поехали на завод. Если этот сейчас таксист нас не отвезет, нам придется маленько сократить серию и уже пойдем на другую. Да, и убьем его нафиг, если будет позволено, если менты тут не нас не поймают. Короче, будем э, сделаем так, мы будем работать, но при этом запись будет остановлена, так как вы сами видите, какие ужасные лаги, которые нам не нравятся. Серия выйдет, серия выйдет, как вы уже видите, уже сегодня понедельник, даже не удивительно, да? Но думаю, что ладно, так пускай будет. А, следующая серия выйдет во вторник. Потому что вы сами понимаете, надо отдохнуть, что-то придумать. А, там, может быть, что-то переработать. Проститец. Не, ну то мужик, кстати, правильно ехал. Ч повернул-то назад к механикам -то. А он в АФК стоит. Давай, поехали дальше. Так, конечно, Сергея, вы, естественно, сейчас попытаемся скажем что-то говорить. Если услышали, то уже со второй серии, во... то есть во вторник его уже мы будем слышать. Вот это он борзый. Ладно, передаю слово Сереге, если будет слышно его, конечно. Ама. Вот я тебе и говорю, во вторник все и сделаем это. Ну, ладно, пока мы едем до завода. Или хотя бы сейчас подъедем к заводу, мы поставим на паузу, потому что сами понимаете, мы начнем уже работу. Да. Да, потому что мы будем работать. И как, короче, мы заработаем. Ну, определенное количество там предметов сделаем. Потому что некоторые знают, если кто играет в эту сервер, на этом сервере понимаю что это работа кропотливая и долгая так что все мы приехали приехали так что пауза ну и вот короче мы наработали время Ну, я наработал 796, 762 бакса насколько сергей я не знаю так что сейчас мы опять вызовем таксишку поедем куда-нибудь и если конечно меня сам не подведет а то он у меня иногда крашится как засранец. Если он покрасится, то уже увидимся в следующей серии. Да. Засранец. 762. Ладно. Тогда мы сейчас пойдем. А судя с этими лагами это будет недолго. Так что... Ага, давай, давай, удачи. Блин, я забыл, что работал этим как он там разводчиком продуктов так бы сейчас бы уехали, сели бы и поехали извините случайно надо было отойти да и вообще не отойти а просто так на паузу поставить ну и вот что-то не то вообще ладно вот судя с этими лагами мы будем разбираться конечно и в дальнейшем будем устранять их так как бы никак можете сами, знаете, он не такой может вытворить. Так что поэтому сейчас, ну, как бы первая серия того, что Как Сергей долбит ворота. Забор. Или что он там делает. Да. Это была первая серия, как бы уже, можно сказать, корп... копом. Коп. Так что поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, как всегда, банально. Да, как всегда, банально. Не звучало бы. О, вс ⁇ сломал забор. Давай, долбили следующий, а потом я пришлю скриншотом. Всем людям, которые это все должны видеть, что ты все заборы переломал. Ладно, всем пока.